Не кате. Не кате. Не ябко Девка. Девка, ты. Девка, ты. Не Не got не say that we're Катю, Левка, Ну, wow, куда Идём, И yeah, поехать. Okay. Yeah, okay. yeah. yeah, well. девка, девка, дев, чё, дев, девка, Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Yeah, Спасибо. Фильм кинотерапии. 嗯。 Я пом. This is good. Yeah. Небом, небом,